И так, так, и, кван... так ага. Клиф и розис. Можно а, Может, вопросик? А вот какие у тебя силы розис? Ты можешь, а, ты можешь заставлять людей перемещать их куда хочешь от 12 людей. Ну полезно. Ну клев сделал, что он может. Мне бы еще этому одену по башке подключить, он мне талисман забрал. Мне нужно будет как-то вернуть плага, потому что плаг это святое. Так, Лири подкормлен. Надо еще будет активировать талисмана-паука, талисмана потому что, да, еще в книге, которую передал мне создатель, было написано что-то про талисмана-волка и талисмана-панды. Там он сказал, что это не все, что он дописал, остальное он не помню. Делки, палки Что <связывающие> за скример, бабка Грени? <связывающие> Я не <связывающие> знаю. Быстро. Ну, вожи вожи <связывающие> ну, не подходи к дому. Пришибу новым молоточком. Это кто такой? Ну, ушел отсюда. А, а ну, господи. Кто Что <связывающие> <связывающие> ты за маньяк? Так, слушай я мало вы вас огрею. Привет! да, дан дан дан дан дан дан дан дан дан дан дан дан дан дан Привет. Привет. Ну, приветик. Ну-ка, свалили быстро. Так, слушай меня. Трогай мои фейкалки. Ну-ка быстро, 15 метров от дома. Я вас согрею, посажу за решетку. И Изберу ваши жалкие талисманы. Ха -ха -ха. Так, слушай меня сюда, я сухарь. Я знаю что ты что-то, сухарь. Мы Ой, с тобой сухарь. уже видели. Ну, да, вот трехранителя Так, трехранителя. что это за талисманы? И откуда они у тебя? Это с розой. Ну, талисман розы. У меня талисман Калевера. Еще есть талисман Паука. Вот что за хранитель? Нашли мы. Где? Шел... Ну, не знаю, талисман Клевера, у. я не знаю, где он был, где-то что-то возискал, его нашел Феликс. У людей а, еще талисманы, браслеты. Нью-Йоркские. Это моей шкатулки, которую мне передала... У тебя есть шкатулка. Да. И новые талисманы. Итак, ты мне сейчас отдаешь новые талисманы и отдаешь свою шкатулку. Нью-Йоркскую а, я передам меня... Ты мне сейчас ударил, у меня ухо заложилось. Дракон воздуха. Вот что я хотел сказать. Ах, ты... Где он? Пышный дракон. Водяной дракон. дракон. Не ходить здесь. 15 метров от дома. 15 метров от дома. Я я не ходила, 15 метров, он сказал. Вам придется быть спряченными, я пока трансформируюсь в Орла. Где они свободы? Где это Так. Он хотел... так. Превос... Нашли новые талисманы? Еще не сообщили мне. Ты чё? Ты чё на меня смотришь? Только отвернулся. Хочу а вернуться, сказал. Где он? Так. ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ну, Освобождаю тебя от ответственности. Попади для начала, dass, тупица. Сухарь, давай договоримся, что тебе нужно от моей бедной шкатулки. Ее и так жизнь покалечила. Ролик, спустите меня, меня, меня, меня сука, у меня старик атакует. Супергерои. этот старик под Акумой. Ах ты, Это уже мне нравится. Старик под Акумой, вы офигели? Какой я подакумой Я сейчас по голове в я вам настучу Подаку Подакумой Это непонятно что он подакумой. Ничто это непонятно Это вы просто бездари Кого вас как вас нанимают Ты... Нет, Это не к нам вопрос Тогда придется мне комбинировать все-таки талисман Кого выбирает, мистер Бак? Диви. Диви. Что за Диви. Диви. столопы Диви. Диви. Лини который не отличает людей от акум это, это, это, это, это, и, и палят это. свои личности, что это за позор! Если он не знает про талисман, значит он не сможет и не узнает, не знает про это силу талисмана. А значит это мне на пользу только, если он не будет знать все личности. Один а сражается, помни... другие отдуваются. Все понятно. Не, я, не, я так быстро не отстаю. По мере. Один сражается, лисенок, Другие сидят в бассейне. Прием супергероя. А Это да, говорит восходящий... Восходящий... рост. Я рос. понял, где ты ставишь. М <свят> Давай. Теперь я... Ах ты! Нам бы надо его убрать за, за, за, за... за, за. Нет. за... Мне нужно его один раз... Оф, офигели. Да. На данный Что момент... Фотенем... Ему... Старик очень опасен. <с boil> <с travailler> Почти. Теперь я тебе. О, по щелчку пальца могу уничтожить, ты вообще пропадешь из этого мира, древний старичок Сухарь. Не Сухарь, а Это сила талисмана Роза. Это сила талисмана Роза. Розы, Розы. Вот. Давайте Он не Мы с вами сейчас бегаем по какой-то пещере. Ветряной а потом... дракон! Не знаем ничего. Вот вы не знаете, розы. а я знаю. Иди отсюда. Пускай, я Ага, -а -а. не, это не, не уходите. не О, сухарик. Блин, не то, что я хочу. У меня тут мираж а, есть. Привет. Привет, удачи. Привет. У Привет. меня есть идея, ведь у меня сила олицетворения. А это не олицетворение. Этот сухарик бегает в пещере. Быстро его а у нас Остановим, превостоятель. Так, один. одного глушила. силу я применил, я применил силу олицетворения, теперь я создал копию талисмана. Пошел, ай. Хватит трансформируемся. Как он пересоздал талисман. Это, наверное, сила какого-то из талисманов. Я нахожусь рядом с... Ну, за что за ну, это ничего страшного, мы... Не зря нас учили. Дяд! Где-то там? Так, Разделимся. Ой, нет, нет, нет, а -а -а. как неудобно, когда у тебя нет. убить. Полин, клип, слияемся. Веном! Ветреной герой. Я его не вижу. О, вот! Б в воздух. Кажется, нашел. Так, вы что? Вы он сумасшедший, ребята. Он залез под лаву. Так, мы тоже. Умеем. Все равно скоро он не выдержит, и я он выйдет, и я его парализую. Мы идем за ним. Да Он под лавой. Прием все. Да, мы тоже знаю, под его. лавой. Ну, не в Ты, его видишь, ты его Я нет. Я тоже увижу. Привет. Привет. твои что? силы на меня не будут действовать. Почему? Это же силы талисманов. Ты же сам боялся воздействие на когда когда в тебя хотелось селиться, Акума. кума. Так что сейчас ты будешь стоять рано или поздно, пока я тебя буду парализовать. Искаженная только, искажённая ну, а вы, только одна и сила. И щит. Это Какой щит? щит, который ты не видишь, а видят только хранителей. А поэтому знаешь... хорошего дня. А знаешь, что это что теперь у тебя? Я тебя достану из любой части Земли. Мне только надо сказать одно слово, и тогда ты перенесешься ко Он мне. Он нашел талисмона я смогу достать тебя из любого часть, из любой части этого это, мира. Я за... бегу. Бежим за ним. Даже Бежим. после моей детрансплассы, если попал, что. Попал. Попал. решил... Попал. Люди, зачем мы его догоняем? Верези, этот дед, он уже даже не способен с вами драться. Вы же не понимаете, он специально с нами разбирается. Ну, смысл нам с ним драться, это, если этот актер боится нас? Наша да. цель его... Мы застряли в какой-то пещере, не знаем где... Избавились от Прием Клевер, можешь нас вытащить? Восходящий. Ладно, восходящий. Кролик не подсматривал, мне нужно перелотать. Хорошо. Мне тут... Избавиться от всяких деревьев. Стой. Давай не будем сражаться. Если ты не хочешь, чтобы... Я позвал других. Таких же, как я. Я не боюсь тебя. Пойми, у меня сейчас в руках. Я могу тебя и в любой момент посадить в ловушку. И ты, ты никогда не выберешься. Поверь, нас учили многим. Многим испытаниям. И я выберусь с любой ситуации, Хоть ты посади меня в конец света. Вот можно вопросик? Вот чем плохо то, что мы собираем талисманы, которые может забрать вражник? Это же, наоборот, лучший. Это лучше, но вы не предупреждаете нас. А вдруг этот талисман потеряли в храме? Теперь это не храм. Оставьте свой номер телефона, пожалуйста. Мы будем писать. Я за вами слежу. Могли бы призвать вообще-то. Ну, если ты следишь, ты должен был это знать. Мы как, мы откуда знаем. Я еще только сейчас узнал только про тебя. Тебя я до этого видел всего лишь пару раз. Это с плохой стороны, и когда все. ты с э, мастером Фу, еще с каким-то стропёром нападали на нас вообще это было из-за вас. Нас uh, комматизировали. Все, пока, неудачник. Калки, а Калки перебоят. Прием, можете отписаться, кто там застрял? Мы с лесой застряли в каком-то да, да. О, спасибо, Клевер. Ой, то есть восходящий. восходящий, да. Клевер это Феликс. Опа. О, спасибо, восходящий. Всё. Ну, Все, полетел в свою штаб-квартиру. Думаю, Ладно, уйдем отсюда. Буду грустить, буду вечно грустить. Пока Адриан не вернет, мы тебя с так вот он, он бегает. Какое-то коричневое говно увидел там. Алло, ты был без? Алло, ты сзади? Привет, что случилось? Скажи, здесь не показалось. Мне скажи, что, что мне показалось. Скажи. Что? Что показалось? Меня убьёт, он меня убьет, он меня убьет, он меня убьет, если это не показалось, если это показалось. А если это не показалось, он меня, меня просто у меня головка вырвет. Что? Кто он? Пойдем поговорим. О, он. Человек внешности похож на 100% на тебя, и половина лица у него черная. Кто я на тебя похож? Феникс. Феликс? Феликс? Так мы же... Его же вроде бы катаклизмом огрели. Он не должен был ложить. Его катаклизмом огрели. Я не знаю. Я не знаю, но я видел. Может, мне просто показалось? М На. Если это не галлюцинации, так я пойду транспорми... я пойду. Клифф трансформация. Какой... Никаких трансформаций, снимай. Дракон с воздуха. Ой, бомбеж Боится. Да вроде бы ничтожен, он какой-то боится. Ну ладно. Ты там под домом не застрял? Хватит, Я подскажу на дискотеку. Ты сиди дома. Стоп... Ой, нет. Дома ты мне все. Дома повесил. тебя никто не тронет. Ребята, не ребята, Я ты тюк... дурак. Ребята, идите Эй. сюда, посидите тут с Олегом. Ему дома а, страшно хорошо. одному. Ну, посидите с ним. А я пойду пока на дискотеку. Там еда вроде бесплатная. А вы сидите и не выходите из дома. Да, это так. Это у меня просто пара пара Пойду свежим воздухом подошел. Да. Нас, попросили. Я, пошу, нас попросили, не выходи из дома, зайдите обратно. Это что такое? Феликс! Нет, это пар. нормально. Такой, Который сейчас на тебе. Я же сказал, не выходите из дома. Что в вас пришло? Он я, видел его. я его видел, это кого? Феликс. Феликс! Какой? Не может, какой у Феликсов. Феликс. Ката... Я катак... даже видел кого-то черного. Его я... катаклизмом огрел. Я... А он разрушил катаклизмом. Я... Он не да. до конца убило, Да, он пол... Ладно. Если... Ладно. Что я у него, пол видел. лица черное? Это типа катаклизм. Да лица черное. даже я это видел. Это типа катаклизм. Даже он видел. Может... Вы не выспались, ребят. Вы не выспались, ребят. не выспался. Где ты? Куда ты ходишь? Я вот. Конфеток. Берите. О, конфетки. Короче, кто куда? Кто куда? А я полетел. До свидания. Куда ты полетел? На Марс. Тебя съедят же там. Ну-ка спускайся на Марс. У меня нету талисмана, кроме браслетов. У тебя нету. У тебя нету. Ты тоже, помнишь. У остальных тут есть супергерои. Вот. Они защищают вас всех. Нет, нет, куда полетел? Мы вожатый идиот. мне не можем покинуть лагерь. Если что-то с ними зап... случится, я скажу, что, что ты улетел, а я один не справляюсь, понял? Ну, Вам уже кажется паранойки. Да, а может это правда? То, что... А может это люди реально паранойи? Ну, Ну как он мог дома появиться? Где он появился? Вот там вот дыр, я его здесь видел. Здесь он... Вон там вот прям стоял. Там сверху стоял. Вон... А потом он просто пропал. Да. Пропал. Не знаю, что он... Ладно. Он одновременно не может показаться. Ладно. Может он появится ночью? Давайте я поставлю камеры, а сам уйду. Ребят. Мне есть Так, вы спрячетесь у нас дома. Давайте подготовимся к ночи. Так, вы спрячетесь под нет. Вы спрячетесь под этими диванами. Я сейчас сделаю все классно. Вы спрячетесь под диванами. Я поставлю камеры. Поставлю камеры. А вы, а вы, так сейчас, сейчас подождите. А вы потом. Камеры по... Так, вот так вот мы сделаем. И с этой стороны тоже два блока. Uh -huh. uh, под... Я поставлю камеры, я уйду, буду смотреть через камеры, а вы будете смотреть. А это Олег высказал. С с Олег, увидит да. то, что вы спите. Нет, вы нужны. Нет, я покажу, как. Так. Ребята, я тут слышал то, что вы следить собрались. Я, если что, страхую. Воздух. Достану их скоро. Рано или поздно. Все спят. Тук-тук-тук. Олег. Андриан. Вот вам дуртик на наш праздник. Поставим. Поставим. Будет вам подарочек от меня. Адриан, Адриан. Что происходит? Просыпайся. Что за Мы... Что за такое? Тут был Феликс. Он черный. Черный. Я хотел в торты. Я тут не смог посмотреть по камерам, я уснул. Он, он еще это поясничку залазил. Он еще И... полазил. Что по тебя еще не выпустили? Выпустите его как-нибудь сказал то что он нам этом он съел два торта я преступник. погоди Банц. Банц. Банц. Банц. Банц. Вот ну, все. Все. я на Марс до свидания какой Марс а что Нет. он мне предлагает чтобы меня убили тебя не убьют да, мы они уехали, будут поздно. Последний клип, погоди. Мне нужно кое куда слетать в воздух. Она умеет про порталы открывать, мне кажется. Она как бы. Прям она... вот здесь улазил. Вот... Он черный был, да, я так понимаю. Да, он синий еще что-то возле Олега, возле тебя. Это легенда вправду. Это... От Од... сообщение Андриану. О -о -о -о. Встретимся, уклад. Так, мы узнали то, что Филик за нами следит. Побудьте пока у нас... Хорошо. за нами следит, и это ужасно. А вы уверены, что надо сидеть? Эй! да иди Тебе идем? Я не буду держать Филикса. будет. Человечок. Я имел в виду возле кладбища, не на кладбище. Иди сюда. сюда иди. Ты сюда-то иди. Может, И надо когда будет следить? За а ты... Меня... Да, как... ты... Ты еще что такое? Говори, что. Иди туда. Их, Брест... Короче, нужно тебя будет этот, обвести немного в историю. Лет тысяча назад на этом месте существовало, короче, где жили тут ведьмы, деревни ведьм. Ну, и одна из них ведьма, одна из самых могущественных, которая на данный момент неизвестно где она, могла воскрешать людей. Для нее был, но для того, чтобы воскресить, нужно было отдать одну душу взамен на другую. По легенде, она находится в этом месте, поэтому мы сейчас идем с тобой. А, искать это место. Я знаю примерно ее нахождение. И если а, а, а, эта капсула осталась одна. Эта капсула осталась одна. Так. Что? Выбирай силу полёта. Полетели. Так. Сюда. Да, идем сюда. Нифига, я даже не знал, что заброшенное что-то. Тут раньше была шахта, но ее там обвалило. Ну, ладно. Несу. Я... Мы идем вот сюда. Здесь нам надо все это проломать. Вот эту сломать. Ломай, выбери Ломай. силу. Выбери силу пролома. Ой-ой, ну я это и говорил. Вот как воскресили Феликса. А кого они мне интересно взамен положили? Тут Не всё, знаю. А, Нифига тут все как из-за воскрешения разлом взорвалось. Да. еще какие-то блоки. О. Здесь проводился обряд. Но в, в, в одной капсуле можно проводить одного всего лишь человека. Нифига тут. Все перелом. Это, это была последняя последняя капсула. Последняя здесь, капсул... здесь очень много крови и как. А, это не кровь, это какая-то механизм. Почему механизм из крови? Ладно, надо уходить отсюда. Так, значит, мы ее уже не найдем. Они. Она сто процентов уже Феликс может, спрятала от нас. Кого? М -м, ведьмы, то ли кто и на этом? Не нет, этой ведьмы давно нету. Ведьмы не бессмертные. А, это ее ведьмы... машина. Да, прятала. И это было последнее. Кто-то ее воскресил, положив туда и тело. Мне интересно, Фелик... кого они туда положили? Но взамен нужен был живой человек. Либо какое-нибудь Фелик... животное. Нет, именно человек. Тогда бы он перевоплотился не. Да. Нет, потому что он бы стал животным Феликсом. Но душа у животного есть, а нет. Нужна человеческая душа. Погоди, у него же тело половину разрушено. Да. Это. Но ну, я не видел, но мне так рассказывают. Мама, знаешь, у меня немного знакомых, которые наполовину не живы. Он наполовину жив, наполовину мертв. А Маринетта на полностью мертва или наполовину? Маринетта, она ее оживили, значит, она полностью жива. Ага. Погоди. Надо найти. Если мы сможем поменять, если я смогу разыскать и есть еще один кристалл, то мы сможем его обратно в тот мир отправить, а, а то Пого... А можно вопрос? А ты деда этого видел Суханя? Нет. Что смотришь на меня так? Нет. А я видел. Ч да. ⁇ тебе приходил? Ч ⁇ ему надо? А, так. А, браслетик, подожди. Ты фиг. Урод. Просто... На, Ау... Браслетик. Так, впереди. Да, все до свидания, ребята. Пойду на свой патруль, дракон воздуха. Да, я пойду, я пойду а, домой. Да. За торты сделал этот Феликс. Ладно, свободный мужчина. А да, забери. Можешь взять себе вот по одному тортику по одному тортику возьмите там. А тут... будем я в три ночи. А я тут спал. Ну, надо же было разгадить меня в 4 утра. три. Теперь я спать не смогу, потому что у мне... меня...